Ну что ж, друзья мои, собралась сегодня день второй со своими поклажами, чемоданами, всякими сумками, портфелями, стенками. Собралась ехать теперь чем на дачу. Сегодня, наверное, если Господь Бог благосовит, будем садить. Закрываюсь от ветра. Сейчас пойду вот по этому мосту. Закрываюсь от ветра. Да, в принципе, не страшно, он же по другой ветке идет. А я по этой пойду. Чем мне, вон какой длинный он. Вон там хвостик у него. Вот такой у нас прекрасный вид на нашу дачу. Я захожу в дачный поселок. Музыку желательно, конечно, выключить. Вот я захожу на дачный поселок где находится и наша дача, в том числе. Я вижу перестые облака. Вид на наш город со стороны... Не знаю, скажи, со стороны Перми, наверное. Да, потому что поезда идут вон в ту сторону. Вон они пошли куда. Туда, туда, туда. Вот. Сейчас я иду с палочками. Вот. Вся я себе такая красавица сегодня. У меня там Бартик живет, охраняет ситуацию. Не пошел вчера домой. Бартик из дома, а там мышь. Вчера дети нашли мышь, хлеб зарылась. Повшебно грела. Вот, и у меня там садинки. Я всегда пропускаю мимо эту калиточку, в которую надо входить. Она тут замаскировалась. Один раз пробежала, вообще, ну, два квартала вперед. Ой, думаю, куда я бегу-то? оказывается оказывается вот где надо было мне вот этот столб наша примета и спускаемся вот в такую в дамбу это дамба тут потому что речка Ирень так спускаемся спускаемся открываем вот такую вот оригинальную современного дизайна калиточку и все и спускаемся аккуратно ну что, друзья, дорогие, процесс пошел. Баня на 10 баллов из 10. Станция, которая является насосом неправильно, по нулям. Надо купить другие причиндалы для того, чтобы оно заработало. Дальше едем. Здесь обустройство началось. Постелен линолеум, там немножко под ним утеплено, но лаги ходят. В этом году не буду я тут прыгать и танцевать тоже. Ну, кое-какая... Принадлежность тут приобретена. Вода будет у нас привозная, потому что в скважине не знаем, какая питьевая, не питьевая. Здесь даже лежбище маленько устроилось. И это такой импровизированный стол. А тут еще одно лежбище детское. Ну, кое-какую мебель мы тут привезли из дома. Но это... А самое большее мне нравятся вот эти раскладушки. Я их купила три штуки, чтобы у меня спали дети. Ну, и чтобы можно было... На улицу выйти и позагорать. Загорать, загорать. Светофоре купила. Едем дальше. Так, тут мальчишки велосипеды свои оставили. Тут раз очень сильно устали. Они пошли со мной по другой дороге. Так, дальше едем. Пахали сегодня огород. Две с половиной сотки. Плохо видно, сейчас подойду поближе. Ой, немножко ступеньки тут мне не нравятся, потому что все переделаем на ну, секунд. Так, нас. Надя, я снимаю. Можно тебя снимать? Это у меня наша надежда, моя давняя близкая подруга. Вот она себе, не себе, а грядочки просто копает для разминки тела. А вот это нам спахали. Две с половиной сотки. То есть все. Эту яблоню мы срубили. теперь вернее сосед. Надо сейчас ее превратить в дрова. И здесь по проекту должна у меня стоять теплица. Рядом с ней сарайка 3 в одном, Дровник, мастерская и гараж. Так, эта зона у нас цветниковая. Как бы. А здесь будет зона отдыха. Немножко, наверное, многовато отделили. Но поскольку тут начали делать шашлыки. Ну и пускай так и будет пока в этом году. А может быть зону шашлычную передвинем ближе к дому. Но поскольку говорят, что там искры, опасно подальше от дома. Здесь я посадила мелочь, лук и всякие травы. Там пока ничего нету, предполагается картошечку быть. Это бочка для полива дырявая. Это яблони. Говорят, что это яблонька молодая. Но пока не знаю. Здесь у нас посажен тоже лук, укроп, морковка, еще какая-то чавира. А это капусточка, которую я пришла открывать. Ну-ка, что у нас там творится? Вот так мы бодренько стоим. Молодца! Сейчас, чтобы жарко не было, я ее притяню. Вот таким образом. Так, а тут такая что? Ой, какая стоит. Прикрою пока, потому что на солнце они у меня вспотеют. Ну-ка тут как дела? Тоже ничего, дальше едем, тут как дела? Ничегошно, нормально, так то есть они, вот тут уже конденсат пошел, надо вот так чуть-чуть приоткрыть, вот так вот, вот так вот, вот это а солнышко, жарко на солнце-то, которые затененные, так ничего, не жарко, вот в этих пластике жарко. Вот здесь наверное, тоже жарко. Ну-ка, где мои хорошие стоят мои. Капусточки. На совесть. Ну, хороший человек, дай бог ему добра и здоровья. И всех благ, земных и небесных. Вот так открывается наставня. Так. Окошко небольшое, но мы над ним работать будем. Так вот. Так, мне нравится все. Там кусты. Какие-то деревья, вишни, смородины, крыжовники, облепиха, малина. Ну, такой стандартный набор. А тут вот цветы. Вот. А тут вот не знаю, что. Клубнику надо выкапывать. Клубника, вот она разрослась по всему участку. Надо ее выкапывать и делать хорошую грязку из клубники. Ее возрождать пора. Что мы хорош? А, в чем мы хорошая? Как у тебя дела, Барсик? Ну, хороший мой Барсенька, мой Барсик хороший. Как ночевал? Все нормально у тебя? Да, мой умничка моя, моя умничка, мой Барсик.